сложно. прям что капец так, сложно. Так, ты сейчас э, что имеешь в виду? Вообще, вот с чем пришел, зачем пришел? Я веду виду имею то, что, ну, начнем с того, что я материалист, но, просто... но у меня много, скажем так, идеалистических идей, которые у меня лежат в сознании на бессознательном уровне. То есть, к примеру, представление о добре и зле и так далее. Вот знаешь, как, когда начинают давить на добро и зло, просто постарайся от этого абстрагировать. Это очень трудно, потому что это прямо на бессознательном уровне у меня есть. со с моего рождения мне учили тому, что добро. -то... Вряд ли. Но это образное выражение. Ну, короче, достаточно продолжительное время меня окружали те, кто как раз-таки размышляли в категориях добра и зла. Хоть они материалисты, хоть идеалисты, они все равно размышляли. Обоснование а что, их действий было идеалистичным. Добра, тем, тем более у добра есть материалистическое выражение. То есть, если... Какое-то действие приносит выгоду большинству населения, значит, это можно назвать условно добром. Если меньшинству, то это условно зло. А что такое выгода? Улучшение. Матери... Кто? Улучшение материального положения. А, материальное... Что есть улучшение? Понятно. Началось. Пошел. Вообще в бесмысленности. Ладно. Оставляю его вам. Просто опять-таки есть огромное количество слов, которые вроде бы всем понятны, но потом, когда углубляешься, к примеру, слово прогресс, это вроде бы стремительное движение вперед. Но кто сторону определяет? Это очень такие неразмытые ну, понятия. Прям что капец. Давай, давай, так. А кроме э, понятий, ты еще что-то, так сказать, рассматриваешь? А в каком смысле? В материальном. Ну, в смысле, сама материя, рассматривали ее? В материальном, то есть, когда вот ты руками пощупать, что-то можешь. Да, но. Скажем так, э, прогресс, улучшение и так далее – это не конкретный предмет. Все, вот об этом да. и речь, о том, что ты можешь говорить сколько угодно, слова произносить какие угодно, трактовать их можешь, но, откровенно выражаясь, нам это как-то туда-сюда. Нас интересует э, что-то такое, что ты можешь, как говорится, взять в руки, ну, передать нам, скажем, в руки – ну, просто, к примеру, у тех же коммунистов, я веду виду сейчас не имею, в общем, марксистов, именно коммунистов, э, у них так устроено, что у них есть определенное обоснование их коммунистической идентичности, то есть э, как бы улучшение жизни пролетариата mm -hmm. э, и исправление его от капиталистического балласта, вследствие этого, э, в общем, э, Построение нового общества, где уже не существует никаких классов, а, а, поскольку нету и частной собственности. У, у этого всего дела есть свое матери, а, тьфу, блин, идеалистическое обоснование, то есть улучшение жизни. То есть а, даже если вы коммунист, материалист и так далее, у вас все равно станется этот идеализм и вы будете коллекционировать только потому что у вас есть идеология. Так. В любом случае ты начинаешь опять то же самое только под другим соусом. Не интересует нас это. Философство не на эту тему. Ты кроме философства чем-нибудь еще занимаешься? Ну рисую и так далее. Так, Ну, отрисование, а перспективы для развития общества какие? Что считать развитием? Ну, вот смотри. Да. Смотри, сейчас я тебе объясню. Опять же, развитие с точки зрения материалиста, то есть, что-то в руках пощупать. Вот, э, так сказать, сегодня по новостям показали о том, что э, есть новый двигатель для ракет, э, так сказать, мощностью 800 тонн. Это материализм чистой воды. То есть, благодаря этой технике что-то можно двигать дальше. Куда-то дальше передвигаться. Ну, давайте мы постарайтесь более... Четко обозначить, что есть развитие, чтобы я понимал, вот, что вот. именно дает или не дает то, что я рисую. Вот то, что сейчас я в качестве примера привел, это дает развитие. Ну, если под развитием понимать изменения, то само существование какого-нибудь моего рисунка уже изменит окружающее бытие своим существованием. Значит, твой рисунок, не где он, на стене, на бумаге, это не двигатель. Это не изменение, э, так сказать, технических возможностей человека. Ну, скажем так, наличность человека влияет огромное количество факторов. Так что даже мой рисунок может, к примеру, повлиять на какого-нибудь там будущего инженера и так далее, и он там что-нибудь решит делает. Фантазировать, связано. фантазировать можно сколько угодно. Еще раз говорю. Одно дело двигатель, ну, в данном случае для ракеты, другое дело, так сказать, твой рисунок, который у тебя, может быть, еще там 5-10-20 э, приятелей посмотрит и все. Ну, может, ты куда-нибудь там в сеть... Скинешь. Ну хорошо, но ну, проплюсуй. Дальше что? Движение от этого в обществе какое? Здесь еще раз говорю, для общества технические возможности увеличиваются. Когда есть новый двигатель. Ну, у меня, собственно, и нету таких способностей, чтобы создать новый двигатель. Так что Занимаюсь, чем могут Хорошо. И так далее. Хорошо, грубо выражаясь, ты изобрел бы там, я не знаю, придумал или копал ту же самую картошку там новыми там какими-нибудь вилами или лопатой. Хорошо, пусть так. Но ты про этот пример ни слова не сказал, ты сказал только про, э, так сказать, художество. Ну хорошо, художник. Увы. Я понимаю, что на эту тему можно как угодно, влево, вправо, вверх, вниз, э, так сказать, фантазировать, разрисовывать все это дело словами. Но в данном случае, раз есть двигатель, значит, можно уже разрисовывать не словами, а, собственно говоря, уже сам двигатель собирать, разбирать, совершенствовать дальше. Вот о чем речь. Скажем так, а, я конкретный индивид с конкретным бытием и, следовательно, конкретным сознанием. Бытие у меня такое, что возможностей у меня немного для того, чтобы создать какой-нибудь там двигатель новый, убер-продвинутый и так далее. Бытие у меня такое, что Гораздо легче нарисовать какой-нибудь рисунок и, раз, mm. и развиваться в этой. В Тогда динамика. скажи мне, пожалуйста, ты по образованию кто? Ну, пока никто. Mm, хорошо, ты школу закончил? На данный момент нет. Так, значит, у тебя все еще впереди и политические, так сказать, ориентиры, кем ты, как ты будешь, так сказать, воспринимать мир и все прочее, правильно? Ну да. Вот. У меня же вопрос, так сказать, опять материалистического свойства. Хорошо, двигатель для тебя так сказать, новый, неожиданный, так сказать, хорошо. Ты в магазин ходишь? Ну да. Покупаешь там, как я понимаю, там на родительские деньги что-то, правильно? Да. Ты как, так сказать, ходил вот зимой? Зимой в магазин? Да. А весной? Да. Скажи, пожалуйста, зимние цены на какие-либо продукты и весенние цены на какие-либо продукты отличаются? Здорово? Ну, смотря, что подразумевает под "здорово", но цена зависит не только от времени года, а от... Я от времени спрашиваю, года я спрашиваю про цены, какие были. Или ты не помнишь, не обращал внимания на все на это? Не особо обращал внимания, но да, цены изменяются. Вот. Да. Ясно. То есть, я подводил тебя к очень простым вопросам, фактически. То есть, как ты видишь этот окружающий мир, и кроме философских подходов, рассматриваешь ли ты э, то, что происходит вокруг? Ну, без какой-либо философии, если что-то вокруг рассматривать, то это будет нецельным и выглядит, будет крайне ужасно. Ну, вот Просто смотри. Нельзя будет обозначить причины и так далее. Я тебе сориентировал, пожалуйста, про, как говорится, техническую техническую тему. Так, первое. второй. Я тебе сориентировал, как говорится, ну, самое, что не на есть... Живой вопрос, то есть, вопрос жизни, питания, продуктов. Окей. Ну, скажем так, я начала, началось с такого тенниса, что основа любой истинной науки – это философия. Нет, Филипп, меня это... Чтобы понять, почему вот это... Например, цена, она повышается в определенные времена года, надо иметь какую-то науку. Ну, к примеру, экономику. А основы экономики должна быть в истинной науке философия. Иначе ничего объективного не получится. Потому что самой основы, скажем так, крепкой инструментария хорошего нету, если философии в этом нет. Значит, у меня вопрос очень простой. Как бы ты ни философствовал, но мне твоя философия поможет снизить цены в магазине, снизить тарифы за, по ЖКХ, сделать лучший двигатель? Ну, смотря, что подразумевать, поможет, да и тем более, скажем так, <связано> моя философия, ну, диамат... Она может объяснить, почему это происходит, обосновать, почему это происходило, и будет ли это происходить в таких-то или таких-то условиях. Это уже, скажем так, первый шаг. В общем, ситуация очень простая. Меня это особо не волнует, потому что я могу без философии Именно опираясь на материали... материалистический подход, все это объяснить и показать то, что я сейчас как раз и сделал. Но почему-то вы отделяете материализм от философии. Материализм – это и есть философия. Либо материализм, либо идеализм. Я являюсь материалистом. Почему-то вы думаете, что я просто какой-то там философствующий человек. Вообще-то философствование и философия – это очень разные вещи. Смысл философии это не просто размышление на какие-то там темы, которые ничего общего с реальностью не имеют. Нет, это конкретное изучение окружающего нас бытия, наиболее общих законов изменения материи и так далее. И оно неразрывно связано с тем, что вы видите. Вся наш, окружающая нас цивилизация она построена на науке, а mm -hmm. эта наука, основа ее – это философия без философии, скажем так, не было бы основы для такого развития. Значит... И, естественно, имеет значение материальный базис. Я, тоже, те... я это тоже признаю. Я Оно те... неразрывно вместе связано у нас с нашей человеческой цивилизацией. Я тебя, так сказать, не отталкиваю а от твоих таскать мысли от твоих философских подходов, но я тебя пытаюсь развернуть каждый раз в одну сторону, материалистическую. Именно то, что можно руками пощупать, то, что может изменить человек, не на словах, не в своих фантазиях, а вот по факту. Сейчас я объясню по-другому, вот смотри. Человек мечтает, что, скажем, что вот ему попадется там принцесса. Или, так сказать, за, за, возьмем женскую сторону вопроса. Женщина думает. Сейчас. Uh -huh. Вот, женщина думает о том, что попадется принц. А по факту получается очень простая вещь. У принцессы есть свой принц, у принца есть своя принцесса. И все окружающие, которые не принцы и не принцессы, им по большому счету только для собственного развлечения. Так вот, философствование и мечтания, которые достаточно ну, связаны между собой, они как раз не показывают путь выхода из сложной ситуации. Сложная ситуация ситуации я подразумевает тот же самый рост цен, рост тарифов на ЖКХ, цен в магазине, ну и где-то вот в таком вот духе. Ну да, философствование, оно, возможно, связано с мечтаниями, но философия-то нет. Философия есть именно наука, а не какая-то религия. Философия изучает то, что вас окружает. Она, если говорить про материалистическую философию, показывает, что, к примеру, это все реально существует, а не просто ваши фантазии. Потому что есть и такие теории, которые говорят, что все, что нас окружает, это фантазия в нашей голове. К примеру, так думают солипсисты. так Она меня... обосновывает ваше бытие то, что оно реально. Понимаешь, меня не это интерес... интересует... меня лично не интересует, кто из них что и как думает. Меня интересует другое. Что они могут предложить, сделать, изменить для общества? Как, так сказать, на базе их подходов общество может измениться? Понимаешь, да? Ну, скажем так, общество всегда изменяется с течением времени. Это просто неизменный закон развития общества. К примеру, тоже искусство, оно все время изменяется, все время меняется Нет, из материального базиса. Это не не то и не о том речь. Это совершенно не о том речь. Это уход именно от прямого, как говорится, действия. И этот подход, который ты применяешь, он только приводит к одному о том, что человек может сидеть, балакать, так сказать, витать в облаках, мечтать, но ничего не будет делать. Так вот, именно этот подход, он никуда не уйдет людей. Ну, Им... если исходить из коммунистической идеологии, то, скажем так, коммунизм придет сам, когда самое главное, общество будет к этому готово. Так что от отдельного меня, конкретного меня, там не особо что-то сильно зависит. Значит, коммунистическая идея подразумевает, так сказать, саму идею, внедренную в массы. Это, именно эта идея становится силой Но для этого должна быть Политическая сила Которая создается на базе коммунистической идеи Вот в этом отношении Ты абсолютно в стороне И ты ничем не так сказать, не, не, не, не собираешься э, Не помочь ничего, Потому что ты собираешься просто Сидеть в сторонке и ждать Как там в китайской пословице Пока по реке не, проплыв, не проплывет Труп врага Ну я лично стараюсь помочь, потому что, к примеру, я иногда организую и в интернете, и в офлайне э, собрания, где мы э, рассуждаем на тему экономики, философии и так далее, и объясняем, я объясняю то, что вокруг нас, скажем так, происходит. И думаю, это неплохая такая помощь. Никакая это не помощь. Никакая это не помощь. Помощь тут может быть одна. Какие методы борьбы предлагаются на этих собраниях? Ну, я объясняю там, что вот эти вот такие-то такие проблемы у вас возникают не из-за того, что кто-то там конкретно плохой и так далее, а из-за, в общем-то, капитализма. Как... Он именно, его существование, существование частной собственности... Какие методы... Пророждает... Какие методы борьбы предлагаются? Ну до этого мы скажем так не дошли, потому что сколько времени вы до... так, сколько времени вы до этого уже идете? Месяц, ну, два, полгода. Сколько времени? Ну больше всего где-то около года. Там мы, я объясняю причины, но если я говорить о чем-то, скажем так, более каких-то как бы это объяснить, более других действиях, то, скажем так, законодательство это явно не одобрит. Я просто даю зерно для мысли в определенную сторону. А дальше эти люди уже сами осмысляют. В общем... Так что я не думаю, что это самая пустая прям деятельность. Нет. Вопрос один. Если итог ваших бесед не приводит к какому-то, так сказать, практическому действию, именно действию на практике, что можно предложить, как надо действовать? И что в результате можно ожидать, если это ожидание не срабатывает? Что надо подправить в наших действиях? Вот такой ну, вариант. Здесь дело в том, что если я им дал качественный инструментарий, то есть диамат, они уже дальше все осмыслят, исходя из самого диамата. Тот же Маркс. Он mm. использовал диамата для создания своей теории марксистской. Значит, ты не Маркс, я не Энгельс. И я не Ленин, не Сталин. Я живу сегодня, я вижу, что вокруг происходит. И меня волнует один вопрос. Что и как надо сделать, как можно это объяснить, как это можно э, развернуть, чтобы люди об этом, ну, как минимум, задумались на первоначальном этапе. Но не просто задумались, ай, как плохо. Нет, а чтобы они понимали, как что надо менять. Вот о чем Так, я они это поймут из диамата, нет. в этом-то и дело. Нет, нет, нет, нет, нет, они этого не поймут, потому что их интересует точно такой же материалистический подход. На сегодняшний день какой у них самая главная мысль? Какая? Скажи, пожалуйста. Ну, не знаю, я во всем как? не залезал. Подожди, как, как так ты не знаешь? Ты не знаешь, но в то же время ты, как говорится... Э, так сказать, в теорию погружаешься сам, погрузился сам и других еще погружаешь. Если ты не знаешь, <связать> что основная материалистическая сегодня мысль практически у каждого, кто идет по улице, едет в общественном транспорте, мысль очень простая. Как бы побольше заработать? Ну, не сказал бы, что у каждого люди-то разные бывают. Кто-то есть, который... Это, это, более... твой, это твой чистый ну, философский подход. Говоришь? Это твой чистый философский подход. Увы, он с тобой так и останется. Лидер из меня, ужасный оратор, тоже и так далее. Вот в философии я могу чем-то помочь. Я Всё. думаю, что это уже какая-то деятельность. И она, даже если в очень малой степени, она помогает какому-то, скажем так, изменению. Все, я тебе отговаривать, так сказать, объяснять что-либо. И что-либо трактовать так или иначе, я не собираюсь. Вот, что есть, то есть. Как есть, так и есть. Все, в любом случае, на мой взгляд, по крайней мере, ушел. Вот. Понял, что я сейчас не буду продолжать с ним философствовать и спорить на, на все эти вопросы. Вернулся. Хорошо. Так вот, я не собираюсь. Спорить, доказывать что-либо с тобой. Нет. Я сейчас развернул вопрос один. То есть, у тебя только, как говорится, мыслительные процессы в голове или что ты конкретно предлагаешь? Опять же, методы борьбы. Ничего конкретного ты не предлагаешь. Вот мой вывод. Значит, только философская тема. Философская тема. Хорошо, там кто под пиво, кто там еще под чего-либо философствует. Ну, на этом все и заканчивается. Про эти самые пивные буты мне не надо рассказывать. Или там, как они были. Все. Ну. В большом по большому счету, ты сказал свою точку зрения, я сказал свою точку зрения. Мы на этом, собственно говоря, можем закругляться. Просто что хочу сказать. Если человек до этого был прям жестким идеалистом, и когда я ему, скажем так, объяснил, что то он стал материалистом, это уже развитие. Тем более, матери... не просто материалистом, а диалектическим. Значит, ты какие угодно можешь применять слова, но итог их один. Методы борьбы ты никакие не привел и не порекомендовал, что можно делать. Все. Я на этом закругляюсь. Пока.